Жители Елабуги и не только встали на защиту ректора Казанского университета. Мэрия Казани готова предложить работу студентам, успешно прошедшим двухмесячную стажировку. Я сегодня хочу поделиться, наверное, большим своим опытом, своими переживаниями. В памяти об ученой Казанского федерального университета Лидии Таксубаевой посвятили выставку в музее. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Ариадна Кугушева. В честь 116-летия со дня рождения Мусы Джалиля во дворе главного здания Казанского университета состоялось возложение цветов к мемориалу поэта. Напомним, что имя Джалиля тесно связано с историей вуза. В 1923 году писатель поступил на рабочий факультет Казанского университета. Ректору КФУ Ильшату Гафурову продлили арест. На прошлой неделе следствие обратилось с ходатайством о продлении ареста Ильшату Гафурову, который обвиняется в пострекательстве к убийству. В ходе судебного заседания, которое состоялось сегодня, ходатайство было удовлетворено. Ильшат Гафуров останется в СИЗО до 25 апреля. Жители Елабуги, ученые и студенты, чиновники и общественные деятели просят освободить из под стражей ректора Казанского университета Ильшата Гапурова, обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству конца 90-х. Издание коммерсант сообщает: более двух тысяч жителей Елабуги, студентов и преподавателей, а также известные ученые и чиновники потребовали освободить из СИЗО матроская тишина ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Защита Ильшата Гафурова считает, что у него не было мотивов совершать вменяемые ему в вину преступления. Все обвинения пока строятся на показаниях одного из лидеров ОПС 29 комплекса Дегана Саляхова, отбывающего длительный срок за многочисленные убийства и руководство бандой и троих его подручных которые также давно осуждены. Примечательно, что все показания неожиданно появились в конце прошлого года, спустя 20 лет после произошедшего преступления. Напомним, что Ильшата Гафурова, бывшего мэра города Елабуга, обвиняют в подстрекательстве к приготовлению к убийству елабужского лидера ОПС Айдара Исрафилова, кличка Айдарон в конце 90-х. Адвокаты Ильшата Гафурова утверждают, что конфликт по поводу использования городского имущества, который был между мэром города и Айдароном, можно было решить просто, используя административные ресурсы, не привлекая никакие сторонние силы, тем более подстрекая кого бы то ни было к совершению столь тяжкого преступления, как убийство. Тем более, что весомый повод для для этого был. Айдарон подозрительно использовал городское имущество. Местный кинотеатр Кама, в котором потом был открыт ночной клуб, активно распространялись наркотики. По мнению защиты, Айдарон пал жертвой бандитских разборок в результате расширения влияния более крупного ОПС-29 комплекс набережной Челны на соседние малые города. В Институте экологии и природопользования откроется новое направление. Учебное заведение начнет готовить биотехнологов и биоинженеров. Обучение первых групп бакалавров и магистрантов начнется уже осенью 2022 года. Реально ли попасть в мэрию на стажировку? Представители администрации города рассказали студентам Казанского федерального университета, как пополнить ряды госслужащих. Смотрите далее. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли встречи со студентами Казанского федерального университета. Представители администрации и мэрии города Казань рассказали, как пополнить ряды госслужащих. Мы посетим объекты инфраструктуры, насосные станции, посмотрим, как работают социальные объекты, как ведется работа с гражданами. То есть вот тот фундамент, на котором строится как раз-таки работа мэрии Казани. Пройти стажировку студентов пригласил глава администрации Вахитовского и Приволжского района. По словам Марата Закирова, городу нужны неравнодушные люди, болеющие за свое дело. Я сегодня хочу поделиться, наверное, большим жизненным опытом, своими переживаниями, что у меня происходило лично в душе, когда я заканчивал инвентарь, и передо мной широкие дороги, которые сегодня меня привели на эту должность, которую я ранее озвучил. Помимо внедрения в профессию, очень важно, что они получат опыт. Опыт и знания, уже практического своего применения своих знаний и уже вхождения в свою профессию. Заявки на стажировку от студентов принимаются до 23 февраля. Лучшие из лучших будут приглашены на постоянную работу. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков посетил с официальным визитом Казанский федеральный университет. В рамках проходящей в КФУ недели дипломатического работника генконсул прочел лекцию студентам вуза на тему «Дипломатия Центральной Азии. Новые горизонты». Далее Ерлан Искаков встретился с руководством Казанского университета в лице в Рио ректора Дмитрия Таюрского и проректора по внешним связям Тимирхана Алишева. Встреча стала продолжением развития партнерских отношений между странами в рамках сотрудничества КФУ с ведущими научно-образовательными организациями Казахстана. В этнографическом музее Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Русское народное искусство Казанского Поволжья» памяти этнографа Лидии Таксубаевой. Подробности далее. Географ, этнограф, поэтесса своим примером Лидия Таксубаева вдохновляет последователей искать удивительное даже в предметах народного быта. В этнографическом музее состоялось открытие выставки, посвященной памяти выдающейся ученый Казанского федерального университета. Лидия Сергеевна Таксубаеву многие из нас очень хорошо помнят, потому что ее не с нами еще только пять лет. И нам ну, действительно не хватает не хватает ее мудрых советов, ее душевной теплоты. И уже с первого курса она мечтала попасть в экспедицию, все для этого делала, да, чтобы поехать в поле. Постепенно сложился ее вот круг научных интересов, своим а именно изучение декоративно-прикладного искусства. И это стало... Вообще это было белым пятном. До нее э, не изучали. На выставке представлены монографии и стихи Токсубаевой, фрагменты дымовой резьбы, народные вышивки, концы полотенец. Все, что так бережно собирал этнограф для коллекции музея. Зачастую это то, что находится в повседневности у человека. То, что к чему на самом деле люди не привыкли относиться трепетно. Да? Потому что это для многих обычные куски материи, ткань, там, дерево, которые либо сжигают, либо выбрасывают, а на самом деле это большой пласт культуры, который можно увидеть фактически сейчас только в музеях, на каких-то выставках или специализированных хранилищах. Экспозицию можно посетить с 14 февраля по 13 мая. 26 февраля в рамках выставки пройдет лекторий Open History. С докладом о декоративно-прикладном искусстве Среднего Поволжья выступит куратор выставки Елена Гущина. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось заседание Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского федерального университета. Директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова отметила достижения студентов, в частности, деятельность научных кружков. В нашем университете согласно закону образования все э, нормативные документы, все решения, которые касаются именно наших обучающихся, они принимаются с учетом мнения Координационного совета, это нас с вами куда входит, то есть если смотреть порядка вообще 400 организаций объединений нашего университета да, и э, э, профсоюзная организация студентов, которая объединяет более 20 тысяч э, человек. В набережных Челнах прошел сбор средств для реабилитационного центра. Площадкой для проведения мероприятия стал Казанский федеральный университет. Картины, глиняная посуда и другие поделки, созданные особенными детьми, отправились к новым хозяевам. В инжиниринговом центре набережно Челнинского института Казанского университета прошла благотворительная ярмарка «Мир наполнится любовью». И собранные средства будут вложены в ремонтные работы для создания пространства, в котором люди с инвалидностью 18+, пожилые люди, люди, нуждающиеся в помощи, будут получать помощь, поддержку, с ними будут заниматься, их будут обучать самым начальным профессиональным навыкам, которые в дальнейшем они смогут реализовывать в своем профессиональном поприще и зарабатывать. Мы должны любить и иметь сострадание тех, кто рядом. Особенно, если люди как-то по каким-то вот жизненным ситуациям оказались в такой не очень хорошей ситуации. Причем, к сожалению, это ведь не от них зависит. Поэтому я очень благодарен, что вы собой собрались. Надеюсь, что сегодня вы что-то для себя познаете новое. И самое главное, поймете, что мир большой и люди очень все разные. Инициатором мероприятия выступили Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» и набережно Челнинский институт КФУ, представивший площадку для его проведения. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!